Я не могла не выйти как зоозащитник потому что идет уничтожение зоопарка А что значит уничтожение зоопарка уничтожаются животные и это самое страшное что может произойти в нашем цивилизованном обществе вот эта агрессия которая была выдвинута непонятными людьми, называющими себя зоозащитниками, которые добились закрытия зоопарка, это провокации, я считаю, чистой воды, потому что полтора года уже сидят животные там за стенами, закрытые, и что с ними происходит, обществу совершенно не видно и непонятно. Если раньше это было открыто и прозрачно, после их выступления все стало закрыто. Тем более, я сама неоднократно бывала, в этом зоопарке животные были все упитанные, да, где-то у кого-то были какие-то маленькие вольеры но при этом они были здоровые животные слышим по средствам массовой информации что там все было ужас, ужас, ужас и люди, которые даже здесь ни разу не были они, значит вот под этим впечатлением этих информаторов скажем так, да, провокаторов они тоже стали считать, что здесь все ужасно. Подписываемся По за на заводские а, а, материалы. Просто катастрофическая ситуация в Зопах. Потому что... Нет я никакой ясности, ага, народ один, требует, я, чтобы его открыли, я, зоопарк, я, а администрация я, без я, всяких я, объективных я, на то я, причин я, я, я, не открывает. В марте хочет вообще ликвидировать а, и увольняет во-первых, сотрудников, уже уволили директора зоопарка Мартовицкую, а с 4 марта хотят увольнять сотрудников, и что вы представляете, будете животными. Я обращаюсь ко всем, ко всем муниципальным зоопаркам, их коллективам. Товарищи, выступите за то, чтобы Анну Мартовицкую восстановили. Нам не дают выступать с плакатами, нам не дают говорить, нас выгоняют. Наши вопросы на слушаниях не записывают, у нас отключают микрофон. Мы полностью не имеем никаких прав. Нам сказки рассказывают уже полтора года про лучшие условия. Про какие-то зоопарки в прекрасном состоянии, чуть не райские условия, которые лучше здесь. И где они? Мы их не видим. Мы видим опять все то же самое. Убитые клетки. Клетки действительно у них требуют ремонта. Мы были журналистами в декабре и видели, что они требуют вольеры, требуют ремонта. Они достаточной площади но их надо ремонтировать. И поэтому я пришла, и не только я, а вот местные жители, которые на... мы собирали подписи, видите, как достаточно много местных жителей пришло, чтобы... они тоже все взволнованы а, этой ситуацией. Я обращалась лично к мэру. Он не хочет отвечать на вопросы пенсионеров. Он при всех отвечает, что нет денег на содержание этого зоопарка. В этом мешутке была медведица, Значит, звали Юдаша гималайская медведица, которую перевезли сейчас в Лимпопо. Тут же все СМИ об этом закричали, тут же все это было показано. Мы под... собираем подписи примерно где-то с августа сентября. Вот. Актини начали собирать с октября месяца. Вот. И у нас сейчас уже более двух тысяч подписей. Эти подписи мы отправляли и мэру отправляли вот в комиссию по реконструкции парка Швейцарии копии этим. И сейчас намерены отправить и губернатору, и президенту. 16 числа, 5 пятницу, проходили слушания. Как раз там мы передали комиссии копию 2000 подпись граждан, которые хотели бы, желали бы видеть зоопарк здесь. Потому что и они, и их дети выросли вместе с этими зверями, с очень многими, которым по 20 лет вот представляете, в январе я собирала подписи девочке, которой было 9 лет. Она прибежала с горки и сказала, я хочу поставить подпись. Я тоже умею писать, дайте мне эту возможность. И так как маму не тут поставила подпись, она рядышком сделала примечание. Я хочу, чтобы этот зоопарк. К марту должны зоопарк полностью ликвидировать. Как вы думаете, что будет с животными, если их никто не берет? Вот я как зоозащитник, я против того, чтобы животных убивали и уничтожали. Поэтому я считаю единственным выходом сохранить жизнь этим животным, сохранить зоопарк улучшить условия содержания и дать возможность этому зоопарку развиться до такой степени, чтобы животные чувствовали себя там нормально, как в естественных условиях.